Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой интересный полосатый узор. Схема простая, раппорт узора по вертикали 4 ряда. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания пять плюс одна петля. Цепочка готова. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем одну петлю подъема. В ту петлю, которую держим, вяжем столбик без накида. Набираем 3 воздушных петли. Делаем накид. Вводим крючок в первую из трех петель. Вытягиваем нить, еще один накид, крючок в ту же петлю, вытягиваем нить, провязываем соединительную петлю сквозь все петли на крючке и фиксируем. Набираем еще три воздушных. В цепочке воздушных пропускаем 4 петли, И в пятую вяжем столбик без накида. Вот такие элементы будем вязать до конца ряда. Три воздушных. Накид. Вытягиваем нить через первую петлю. Второй накид. Снова вытягиваем, связываем вместе все петли и фиксируем. 3 воздушных, 4 петли пропускаем и в пятую столбик без накида. Такие элементы вяжем до конца ряда. Заканчивается ряд столбиком без накида в крайнем элементе. Разворачиваем вязание. Второй ряд. Набираем 7 воздушных петель подъема. Плюс еще 3 петли в узор. Вводим крючок между двумя половинками элемента. И провязываем столбик без накида. Три воздушных. Дважды вытягиваем петли через первую из воздушных. Связываем вместе и фиксируем. Получился такой же элемент, как мы вязали в прошлом ряду, только в обратную сторону. Три воздушных. Столбик без накида под второй элемент. Также вяжем следующий элемент. В конце ряда, когда довязан последний полный элемент, набираем 3 воздушных, две вытянутых петельки. Связываем и фиксируем 2 накида. И вяжем столбик с двумя накидами в столбик без накида предыдущего ряда. Разворачиваем вязание. Третий ряд. Одна воздушная петля подъема, столбик без накида в длинный столбик, 5 воздушных, в серединку второго элемента столбик без накида. Пять воздушных столбик без накида под следующий элемент. И такие цепочки из пяти воздушных вяжем до конца ряда. В конце ряда последнюю цепочку из пяти воздушных привязываем столбиком без накида, отступив 3 петли в четвертую. Четвертый ряд. 3 воздушных петли подъема и разворачиваем вязание. Под первую цепочку вяжем четыре столбика с одним накидом. Одна воздушная. Под вторую цепочку 4 столбика с одним накидом. Воздушная. 4 столбика под следующую цепочку. И так до конца ряда В конце ряда довязываем четыре последних столбика под крайнюю цепочку. И здесь вяжем пятый столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Это раппорт узора в 4 ряда. Пятый ряд полностью совпадает с первым. Давайте покажу начало ряда. Одна воздушная петля подъема. Столбик без накида в первый столбик. И дальше вяжем наш основной элемент. Но теперь мы будем привязывать его вот под эту воздушную петлю между четверками столбиков. И повторяем.